Всем привет, с вами Жора и сейчас будет кое-что интересненькое Я научу вас добавлять ссылку в истории ВК Нам не понадобится ни кучи подписчиков, как в инстаграме Да, там от 10 тысяч можно ссылки добавлять Ничего подобного Короче, сейчас быстренько все покажу А если тебе это понравится, то обязательно подпишись на канал и поставь лайки Я этого жду Ну что, погнали Заходим в контакт и теперь нужно нам, значит, добавить историю Но делаем это мы не вот так Привет Не вот так А, ищем нужную запись Вот, к примеру, я выложил видео недавно, новое И я хочу сделать анонс в истории Как я поступаю Жмем репост И вот, добавить в историю угу. Жмем И все, то есть я могу Вот тут что-то так рассказать вам Вот, или выбрать отсюда Выбрать отсюда. Здесь я, к примеру, подготовил уже видео. Вот это. Я там бегаю по торговому центру и прошу незнакомцев по приседателю поотжиматься со мной. Вышло очень круто. Вот ссылочка. Жмите и смотрите. Не пожалеете. Ребят, всем привет. Вот. Мы прикрепляем. Ребят, всем привет. Поздравляю всех. И все. Всем. Сверху у нас появляется значок записи. Такая стрелочка. Это означает, что у нас будет ссылка. Опубликовываем видео. Ну, историю, точнее. История есть. И есть... Вот тут стрелочка, видишь? Вот, эта стрелочка обозначает, что у истории есть ссылка. Если мы на нее нажмем, то нас перекинет на ту запись или то видео или, в общем, то, что вы захотите сделать ссылкой. Это у нас так будет э, как бы, отображаться, да, такая стрелочка. А у людей, кто уже будет смотреть наши истории, э, будет именно вот так вот ссылка тут. Ну и все, если я тебе помог, то обязательно подпишись на мой канал и поставь лайк. Спасибо. Увидимся в следующем ролике. Пока.